Это именно тот срок, когда вы, дорогие инвесторы, начнете получать пассивный доход. ТОП-10 застройщиков Российской Федерации. 3-4-5 звезд собраны на одной территории, и они захватывают весь сегмент туризма у себя. Вторая очередь у нас строится реализуется по федеральному закону 214. Друзья, вы на канале Сочи ЮДВ. Это самый передовой канал о недвижимости, в котором вы, уважаемые инвесторы и даже специалисты города Сочи, узнают самыми первыми о новых тенденциях рынка недвижимости города Сочи и новых стартах. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы анонсируем предстарт продаж гостиничного комплекса «Ромада. Вторая очередь». И сейчас мы находимся на девятом этаже первого корпуса гостиничного комплекса, который будет функционировать под брендом Рамада. Вы знаете о нем уже все вдоль и поперек. Просто хотелось бы быстро пробежаться, и чтобы вы посмотрели, насколько это масштабный гостиничный комплекс с этой высоты птичьего полета. Что нас окружает, как располагается второй корпус того гостиничного комплекса. Кстати, прошу заметить, на нем уже также полностью закончены монолитные работы. Идет остекление, вставляется алюминиевый профиль. Идет утепление фасада, то есть этот корпус идет воедино по этапам строительных работ с первым корпусом. И будет полностью окончены строительные работы как второго, так и третьего корпуса, который строится за ним в мае следующего года, друзья. В мае следующего года и полностью отель запустится и начнет принимать уже первых гостей первом квартале 2024 года это именно тот срок, когда вы, дорогие инвесторы, начнете получать пассивный доход. По поводу сдачи доходности от сдачи номеров в аренду, вы также можете обращаться к нам. Мы вам направим все расчеты, которые представлены конкретно от гостиничного оператора. Кто строит, друзья? Второй, третий корпус это строит уже у нас федерального масштаба застройщик компания Еврострой. Когда мы говорим про Еврострой, мы понимаем, что это топ-10 застройщиков Российской Федерации. У них достаточно большое количество достойных комплексов, реализованных на территории Краснодарского края и за его пределами. Если мы берем во внимание что-то, что он построил в городе Сочи, это всеми известный жилой комплекс Сочи Парк. Если вы хотите посмотреть, насколько это красивый, классный, современный комплекс, зайдите обязательно в наш канал. Мы снимали видеообзоры и по нему чтобы можно было понять, насколько он круто и быстро строит. Кстати, жилой комплекс «Сочи Парк» уже на сегодняшний день идет с опережением сроков строительства на полтора года. Друзья, представляете, полтора года опережает срок строительства. Значит, что нужно сказать? Территория 4,5 гектара, она будет полностью единая для всех. Это очень выигрышный концептуал отеля, когда на одной территории есть 4, и, друзья, внимание, это первое преимущество второй очереди, 5 звезд. Вторая очередь имеет у нас категорию 5 звезд и будет функционировать под брендом Виндом Grand. Виндом Grand – это самый престижный бренд компании Виндом. То есть понимаете, да, в компанию Виндом входит достаточно большое количество разных брендов. На первом месте идет Виндом Гранд 5 звезд, на втором месте Ромада 4 звезды. И все это функционирует на одном пространстве. Почему это выигрышный концептуал? Потому что... Если мы берем во внимание ценовой сегмент сдачи номеров в аренду, то четверка она идет немного ниже сегмента у нее ценовой, но заполняемость достаточно большая. То есть берем количество. Если мы берем пятерку, то здесь у нас загруженность может быть будет немного ниже, хотя в связи с последними событиями она будет точно так же 100%, еще лет 5-10. А ценовая политика сдачи номеров в аренду идет чуть выше. Поэтому там загруженность может быть будет как-то поменьше, но по доходности это будет прям вровень идти. Я просто знаю не понаслышке корпоративный сегмент туризма, который будет здесь также присутствовать, потому что здесь у нас есть большой конференц-зал. У многих компаний политика такая, что они выбирают только четверку, но отдыхают на территории пятерки. Если вы хотите провести аналоги в городе Сочи, у нас на улице Орджоникидзе есть три отеля. пулман «Меркьюр» и «Бревис». Так вот, Пулман у нас пятерка, Бревис это у нас тройка апартаменты и меркер это четверка. То есть у нас 3-4-5 звезд собраны на одной территории и они захватывают весь сегмент туризма у себя. Они постоянно загружены, там загрузка свыше 80%. Круглый год. Так вот, здесь та же самый концептуал, то есть здесь все сделано для того, чтобы был центр туризма и сюда вне сезона круглый год ехали туристы. Так, про застройщика сказал, друзья, второе преимущество, и это очень-очень важно, особенно в данный период времени, то, что вторая очередь у нас строится, реализуется по федеральному закону 214. Это настолько круто, это настолько еще раз показывает, насколько застройщик у нас молодец, что ну, в данное время, вкладывая в федеральную стройку, вы максимально надежно вкладываете, сохраняете и приумножаете свои деньги, свой капитал. Может быть, для многих из вас будет открытие, а может, для кого-то скажут, мы так об этом знали. Но еще раз повторение мать учения. Друзья, на примере ваших вкладов в банк. Вот ваши на счете сколько лежит денег? 30, 40, 50 миллионов, неважно. Вот эти ваши деньги застрахованы максимум на полтора миллиона рублей. То есть, если что-то случается с банком, не дай бог, конечно, Ваши деньги застрахованы полтора миллиона. То есть все, что лежало, неважно, вам выплатят с них полтора миллиона. Если вы вкладываетесь в федеральную стройку ФЗ-214, ваш вклад в эту стройку застрахован на 10 миллионов рублей. То есть это надежное вложение ваших средств. Далее, что еще важно? Очень много пишут в комментариях, проводят аналоги непонятные с какими-то федеральными стройками. Друзья, здесь полная сумма в договоре. ПЗ-214 с использованием скроу счетов регламентирует то, что вы максимально защищены. То есть ваши деньги, которые вы платите, кладутся на отдельный скроу-счет, который недоступен на этапе строительства застройщику. То есть он их сможет разблокировать и снять деньги с этого счета только после того, как уже принесет вам ключи от вашего готового бизнеса, действующего апартаментного комплекса. То есть после полного запуска комплекса застройщик сможет разблокировать этот счет и получить деньги. Сейчас он строит полностью за свои деньги. Скорый запуск объекта. Федерального масштаба застройщик Еврострой с довольно достойным портфолио реализованных проектов. Первый, первый в своем роде именно гостиничный комплекс мирового масштаба, строящийся, реализующийся по ФЗ-214. И все это в окружении вот такой вот многогранной природы, самого зеленого микрорайона нашего города Сочи, в ближайшем доступе к центру, к Адверу, курортной зоне, к Красной Поляне. Это очень-очень масштабно, и это очень круто. На, на канале Сочи ЮДВ вы получаете информацию первыми. По ценам, по тому, как будет реализовано, какие площади и тому подобное, пишите нам. Вы сейчас видите на экранах номер телефона нашей компании, и вы сможете первыми получить информацию, как только можно будет уже начинать здесь приобретать. Ориентировочный старт будет на следующей неделе максимум через две недели. И те, кто сейчас к нам обратятся, Будут среди первых получать самые лучшие видовые апартаменты по самым лучшим первым ценам. Всех ждем, всем будем рады. Обращайтесь. С вами компания «Сочи ЮДВ».